Самый На лучший КВЗ. Трамп жизнь. тебе что по наглюке? Че захватил по наглюке? У ну, тебя похуй нахуй, глюки, или что? Брони дайте инженер. Могу патроны. Иди дайте. сюда, рак, види. Ну, Хуля. Да, резь, я думаю. Это... патроны, это... дайте. Что это было, такие глубины? Дайте мне бр... брони КП вообще. Резь, резь, резь. Да ладно, ч? Что... О, коры, ты видишь, как я себе помог? Спасибо. Брони, да, брони. Надо... Ля он у меня лаганул жестко, сука. Ну, откуда тут мина, ну, блядь? Кто-то поставил. Это я прыгал, короче. Это я говорю, прыгал Блять, говорю, наш вверх, он спрыгнул с нашего вверх, опять идет на наш вверх. Прикольно с красным пилом, мне нравится. Установить Походу Северан пизда. Загорели, Сам... нахуй. Наверх, наверх, наверх. Хрень. Стифлер, кто тут? Ну, а ну? я убью. Да. Ах ты крыса, ну че ты молчишь-то, Стифлер, что тебя убили? Но... Блин, ну в спину мне интересно. В обходе. Сзади мини-мам. В обходите, походу На желтом снимает, бомбы, снимает бомбу снимать. Минирует. Бомба обезврежена. Инженер, а блин. Че за ладит все по большому? игра оконченная один я на успех сам пойду убью всех бомбу. <свят> когда мы загрузимся блять чё там колено жулился да, стоял ш... я просто в шоке Не попал, ну! Коля, Коля, садись. с квадрата зашел! Квадрат обратно ушел. А ну вот, гречник попробую. А ну вот, да. еще будет. На днрке ресни, блядь. Где именно? Прям на планете. Прям на планете пыль. Вот прям на планете крыто стоит. Вот прям на плане. Бомба потеряна. Граната! Ой, байден репорты, слава богу. Блять, вообще много Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Оля, а? Установите помощь. Ебло, завалил тебя, говорят. Бомба взяла. Че бомбу взял, ел? На. Налень тупой. Бля, ну с обхода-то зайдите вы на это. У меня бомба я оставлю. Квадрат, квадрат есть. Бомба а, арка. Сверху, сверху. Справа okay, крыто открыто. Да, да, да, да. Кстати, ты бля. да, суки, позорные, блядь. Квадрат ресуется. Кросс ты просто кросс. <laughs> Ребят, заходим Раз на двойку, приезжайте. и сразу ставь план кросс вместе со, бомбу, с любым штурмовойком мини объекта. обход держите. Раунд Я верь балкон заберу. Так, пошли на один все. Блять, раки позорные, они все заняли. <танкнуть> да нам ладно нужно... нам сказать, пока... бойку Ипров, бомбы, убит. они видят хочу этот обуслов и лёжик ебалый да за <связь> мини здесь же будет нулевой отряд мы проиграли Ребят, двойку, я сказал, чё вы тупите вы? Инж ставят пленты, мини вместе с кроссом Сажал, занимает обход. Я верх забрал, ну чё мы делали на единице? Да пиздёшь, сука какой-то. Резай, рез. Как эти не резай? А броня у кого-то есть? Панично. Бомба, бомба, бомба, бомба, бомба. Ой, какой гренадер стоит здесь у нас Обход, обход, обход